Желаем вам крепкого здоровья, здоровья железных и нервов и будьте счастливы. Поздравляю а вас, вас, вас с днем учителя, вы самые добрые, самые лучшие. И мы никогда не забудем вас. И вас все было хорошо, и главное, вы никогда не болеете. Днем Учителя желаем радости, добра, побед в работе, вдохновения, чтобы жизнь удачу принесла и счастье множество мгновений. Уважаемые и тренер, поздравляем с праздником от души и тела. Желаем роста и развития. Ваш труд заслуживает самого искреннего признания. Дорогой тренер, поздравляю вас с Днем Учителя. Хоть вы для нас больше, чем учитель, желаем вам отличной физической формы и постоянного спокойствия души всегда такими же энергичными, здоровыми, амбициозными. Вы лучший пример для покажения. Благополучие в доме, уважение и понимание в окружении, достатка и успеха в жизни. Будьте здесь не просто, надо силой обладать, чтобы в этом деле вы уж профи, так держать и не сдаваться, и, не, и с невежеством легко, и с улыбкой сражаться. Не жалеет пускай рышки, дети пусть вас обожают, и всегда пусть на отлично поступают каждый раз. Днем да, да, учителя поздравляем. поздравляем! Вы, наши любимые дети, желаем, желаем счастья. вам счастья! Ура. Поздравляем днем учителя! Желаем здоровья, счастья!